Мифы сетевого маркетинга. Большое количество людей в этом бизнесе даже работая иногда несколько лет умудряются верить в мифы, магию и мистику, которая ну как бы к делу никак совершенно не относится. Меня зовут Зайцев Алексей. В сетевом маркетинге я уже 20 лет. За 20 лет у меня не только огромная армия лидеров, которые строит этот бизнес, многие из людей получают пассивный доход в моей структуре, кто-то очень шикарно живет, кто-то только начинает, поэтому я в этом бизнесе не просто наблюдатель, а я практик, человек, который строит команды, человек, который обучает людей лидерству. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что является мифом. Первый самый как бы прикольный миф – это то, что э, надо быть первым. В сетевую компанию нужно прийти в какое-то вовремя и быть первым, потому что все последующие приходят после. Вы знаете, если мы проанализируем большинство нормальных цивилизованных сетевых компаний, я не говорю о каких-то финансовых пирамидах, где действительно важно быть первым, чтобы содрать со всех куш и пропасть, а я говорю о нормальных сетевых компаниях, где вы создаете бизнес, и этот бизнес с вами остается, он вас кормит, то их мы можем перечислить там по пальцам, как правило, одной-двух рук компаний, которые нам известны. Большинство топов этих компаний пришли не в самом начале. Большинство топов этих компаний, то есть тех, кто зарабатывает очень большие деньги, пришли через 10-20, некоторые через 30 лет после того, как компания начала свою деятельность. Самые э, обеспеченные лидеры, допустим, компании Amway, это китайцы. А компания уже на рынке мира работала уже очень давно, прежде чем открылся китайский рынок. Точно такая же история с ä, компанией Girbolife и так далее. Поэтому в этом бизнесе самое важное не вовремя прийти, а создать сеть. А многие люди этого почему-то не понимают. Они, они думают, что это синонимы. Создать сеть это поработать так, чтобы у вас в команде появились качественные люди, которые от вас не уйдут. Они создают команду лидеров, клиентскую сеть, и это все вас кормит. Но вовремя прийти, понимаете, и создать сеть это вообще разные вещи. Понимаете, то есть там да, заправить машину и лететь на самолете – это разные вещи. Создание команды – это определенная работа, при которой к вам приходят люди того качества, какого качества являетесь вы. Если вы работаете над собой, то к вам приходит очень сильная команда, которая создает серьезный ваш бизнес. И поэтому если вы выбираете достойную компанию, да, вы создаете хороший большой товарооборот лидерами, то вы можете быть далеко не первым, а прийти спустя много-много лет работы в компанию в сетевую и при этом выйти на самые первые чеки. Это на самом деле ничего сложного. Второй момент – в сетевом маркетинге нужно уговаривать. Вы знаете, такая интересная, забавная история, когда спрашиваешь человека, который в этом бизнесе преуспевает, кого ты уговариваешь. Вот любой скажет, я бы рад, чтобы ко мне приходило поменьше лишних людей. Поэтому я стараюсь вообще никого не уговаривать, но я могу сказать за себя, что если я, допустим, разговариваю там, с пятью людьми, ну, там, допустим, за неделю, да, и один человек мне скажет «да», и он будет со мной и клиентом, и будет двигаться партнерствоваться, да, и, и четыре человека мне скажут «нет», и они, допустим, даже не начнут пользоваться продуктом, я за то, чтобы вот этот один остался со мной, ну, потому что он и так, и так хотел бы этим заниматься, этим пользоваться, а вот этих четырех не уговаривать. Почему? Потому что если я их уговорю, допустим, из этих четырех там двое скажут, да, Алексей, я попробую, и будут мне голову морочить еще некоторое время. Понимаете? То есть смысл в том, что можно, благодаря тому, что уговоришь, надавишь на человека, там, что-то какие-то э, истории расскажешь, что-то там придумаешь, ну, вот, как некоторые сетевики работают, то есть как-то там манипулировать человеком, можно подтянуть в клиентскую структуру или в команду тех людей, чей не их это бизнес. То есть подтянуть тех людей, которым это не надо. Подтянуть людей на свою энергетику, на какие-то манипуляции. То есть поэтому в сетевом маркетинге уговаривать это только тратить свое время. Безусловно. Эти технологии присутствуют, потому что в некоторых сетевых компаниях платят за приглашение. То есть если человеку, например, он кого-то уболтал, и новичок внес там тысячу баксов, и тому, кто убалтывал, прикатилось там 300, конечно, люди будут осваивать технологию убалтования безусловно. Я просто не сторонник того, чтобы вообще такие компании развивались. Я сторонник того, чтобы вход в сетевую компанию был небольшой и чтобы люди могли иметь свободу от уговариваний, потому что это очень важный момент, когда мы достойно ведем свою деятельность, когда мы достойно ведем себя, мы можем позволить себе работать вообще не уговаривая, без какого-либо сопротивления. Третий миф – в этом бизнесе нестабильный доход. Вы знаете, когда я это слышу? И мне хочется, с одной стороны, сказать, что да, стабильность э, – это ну, там, работа в найме, э, стабильность – это, ну, вот, это какая-то другая иллюзия. Да? Я, как человек, который не очень много работал в найме, могу сказать, что вот 17 лет я работаю в одной сетевой компании, на СП и 17 лет мой доход стабилен или растет. Что я хочу подметить? Стабилен или растет? То есть э, он не уменьшается из-за того, что я в этом бизнесе работаю меньше, больше, а в этом бизнесе он стабилен. И если я эффективен, то доход прирастает. Поэтому, когда мне кто-то говорит, допустим, что я там на работе в найме получаю какую-то фиксированную заработную плату, ну, я здесь точно так же получаю фиксированную плату за то, что я создал объем. Другого просто надо его создать так, чтобы он повторился на следующий месяц. У многих людей на это мозгов не хватает. Они думают, что... Я создаю объем, вот скольким людям там я позвонил и пропихнул товар. У людей в голове такое, что вот я там обзвонил там 50 человек, там 40 продукцию впарил, и вот это мой стабильный доход. Но это недалекое видение, это очень ограниченное видение. Сетевой маркетинг это созданная клиентская структура, процент из которой по любому покупает продукт. То есть там 100 человек у меня допустим клиентская структура, из них 40-50 в любом случае делают заказ продукта. Соответственно, я могу рассчитывать на определенный объем, если у меня есть определенное количество ну, структуры. И это сравнимо по стабильности с основной работой. Другое просто в том, что в основной работе нет потенциала для роста. То есть таким образом вы можете увеличить свой доход, например, в два раза. Я могу на основной работе в два раза. Это нужно сделать какую-то магию. Поэтому очень важный момент это... Ну, пересмотреть свои взгляды на сетевой маркетинг да убрать эти мифы да посмотреть что есть действительно стабильные компании вот есть стабильные методики работы да при которых мы выходим на доход там в 1000 долларов там в 2000 долларов и мы можем на него рассчитывать на следующий месяц тогда это интересно потому что и лично я если бы мне пришлось каждый месяц работать сетевом маркетинге для того, чтобы получать те же деньги, да я бы лучше пошел на основную работу. Да, безусловно, я люблю свою деятельность, но если это было бы нестабильно, я бы этим не занимался. Итак, если вам понравилось мое видео, обязательно поставьте лайк. Если вы сетевик, который ищет поддержку, кто-то рассматривает для себя коммерческие возможности, то под видео есть возможность выйти со мной на связь. Если вам интересно узнать, что такое БАДы, как работает сетевой маркетинг, Смотрите видео, которые будут далее. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.